Читал сегодня книгу Владимира Александровича Паевского, которая называется «Вьюрковые птицы мира». Нашел в ней одну интересную таблицу и хочу с вами ей поделиться. Эта таблица называется «Основные кормовые растения европейских вьюрковых птиц». Иногда в нашей группе ВКонтакте спрашивают, чем питается та или иная птица. В этой таблице все наглядно показано. Думаю, эта таблица будет многим полезна. Кстати, ссылку на группу про птиц я оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока, увидимся в следующих видео.